Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить "Сталкер Чистое Небо". Итак, в прошлой серии мы с вами, что мы с вами, мы с вами нашли детектор Велис, Вот. Эй, проснись! Ой. Идет новичок по зоне. Че? А заметил, как... Повыполняли, Замечтался, короче, задания. А а вот а разные мистер, там мистер, с насосной станцией, щуку какие. И вот. Смотри, и вернулись мистер, на базу мистер, чистого, мистер, чистого мистер, неба, мистер, чтобы мистер, забрать мистер, с вами награду. Сегодня же, не не сегодня же, мы, мы с вами. Как это что найти, совершится, непонятно. Сегодня же мы с вами отправимся. Контратаку, короче Отразить контратаку у нас Задание Отправимся именно туда, а дальше уже посмотрим Так, где у меня Мы с вами прокачали оружие немножко там. Так, где у меня Проводник Бляха, темно так э -э Ночь Можно ли как-то переспать, переждать Можно день поспать если здесь такая функция поспать <смех> у кровати как у кровати нет так ладно а, отменено заходить проходы негаты Обезопасить тропы на кордон и агропром захватить позиции возле них. А, ну ладно тогда. Пока я тут ковылял, пока я тут мешкал, короче. Блин, это так темно. Мешкал, короче, то... Тебе нужно что, сталкер? Уже ничего не надо было. Так, куда ты можешь меня отвезти? Погоди, а это Где? Это что? Что это за место? Рыбацкий хутор. Ай, похер, давай рыбацкий хутор. Где там? Пошли. Пошли на рыбацкий хутор. Все отлично еще и ночью да на болоте ух мать его хорошо что здесь фонарик не сажается какой-то знаешь как в метро что его подкачивать надо было но темно бляха темно потому что тихо тихо тихо потому что фонарик есть хоть какое-то светило Так, по самому болоту не идем, потому что там э, радиация, как мы помним, да? Тихо-тихо! Кто там шумит? Жесть! Что-то жутковато на этих болотах ночью. только времени? Сколько времени еще до утра? А, прикинь, то 11 часов вечера только. Такая темень. ужасти. Ужасти. Так, а ч, по бревну я не пройду? Понятно. Так, у этих я был, да? Нихера не вижу. Просто нихера не вижу. Воу -воу -воу -воу -воу! собака точнее кабан напугал а погоди обыскать трупы их можно обыскивать вот это погоди ка двух стволку то не выбросил так а что у меня за задание найти совершенство понятно э, ребят вот чё как тут? А? Здорово, чё, тебе тут? чего? Здорово. Я так мимо прохожу. Решила посмотреть, что у вас тут за дела творятся. Я тебя так. слушаю. О, чем могу помочь? О! вернуть предмет каменный цветок. Патроны, дробь, три штуки. Ну-ка. Вот я принес, отлично Так, каменный цветок Отряд чистого неба поймал сигнал СОС от одного из сталкеров Тот сообщи, сообщал, что нашел редкий артефакт, однако не знает, как выбраться из аномалии, в которой очутился. Отряд не успел прийти на помощь, сигнал вскоре пропал Необходимо добыть артефакт Да, давай Отлично Хоть какое-то задание Так а, Вернуть предмет, ага Это вот сюда ну по... А в смысле, они со мной пойдут? Что, прям так, да? Они со мной? Окей. Погнали. Бляха, очень темно, не могу. Так, а где там яркость, яркость? Хотя бы вот так. Ничего не изменилось. Ну, ладно. Ну хоть под ногами что-то видно. Или, или погоди, а куда они побежали? Южный хутор. Вот это? Ладно, бог с ними. Пускай они там бегут, куда им надо. Я пошел за артефактом. Там кострище, смотри. Есть тут народ? Э, народ есть? Кто? Опа! Опа. А, тут никого. Кстати, у нас еще э, тайнички. Можно будет пробежаться по тайникам. Раз, два, три. Вот они побежали, а если там этого чувака, короче, убьют Который мне дал задание, и чё? И чтобы да, торчать на месте, на одном Подождать, пока я там выполню задание А дальше уже идти там погибать, или чё они там Умеют делать Я, в принципе, не перегружен, поэтому у меня Нормально так выносливости так это где-то здесь окей а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а где мой вылез аккуратно ой а что такое а что с глазами Ну ка, ну ка. А что с глазами? У -у -у -у -у! А чё у меня? Что происходит? А что такое-то? А чё произошло-то? Ладно Вот я прямо прямо прямо иду Чуть то прям взяла и игра вылетела Вот взяла прям и вылетела Что за бред Так а, где мой там вот погоди я хочу сейчас тогда вот так то вот войду к цели к цели пойду хорошо валим валим валим валим тех ни черта не вижу а чё, здоровье восстанавливается да а ч ⁇ так и за хрень короче вот это вот происходит то с ним где там еще один есть этот артефакт как его взять прямо вот прямо прям здесь есть этот артефакт и вы его как-то о я нашел я нашел а его нашел вот почти ну жесть Я вот почти его нашел точнее я нашел он уже выпрыгнул его просто взять Стопы, куда я пошел? Я хочу все-таки артефакт тут взять да как-то я не знаю где вот с этой стороны Блег, вот эти вот Сейчас опять как Тихо-тихо, шлю... я сейчас сдохну. Отлично. Нет, нет, нет, нет, тихо, тихо. Я взял. Где ты? Я забрал тебя? Бляха, бляха, бляха. Ну как тебе выйти? Я хватит аптечек-то. Бего, мотсе Вообще, что происходит, я ничего не понимаю, ничего не вижу. Ничего не вижу, ничего не слышу Так, погоди, что я взял? Что я такое взял? А -а -а так Артефакт электростатической природы Тихо Какая нахер пиддосина, мне херово Плеха херов... О, костер, костер, костер, костер Здравствуй Это кто? Чистое небо, Гена Гена Гена Еще здесь Окей Ладно, давай костерка посидим Может полегче станет Так, что я взял? А, благодаря высокой кристаллизации Молекул демонстрирует великолепную способность К поглощению электрических зарядов Способен защитить человека От электрических ударов силой до 5 кВт Радиоактивен Радиация плюс один. Плюс 3 электрошок. Бляха, я не знаю. Так, гравий, понятно. Плюс 20. Так, а это что? Телепатия. Артефакт представляет собой камень, деформирующийся под воздействием гравитации огромной силы. По характеристикам приближается к гранитам. А, в некоторых степени способен защитить рассудок от псеводействия радиоактивен А! Получается вот эта штука которая сейчас меня херачила это был этот псеводействие какое-то Так, окей, оно прошло Болото под на точках карту. Короче я не знаю, игра сама сама за себя там что-то проходится. Так. Вот этому чуваку надо отнести, да? Погнали. Погнали. Я не знаю, насколько вам видно, не видно, бляха. Но у меня что-то очень темно как-то. очень темно так а что мне по аптечкам-то леха все у меня нет больше аптечек мне нужно аптечки будут так народ здорово кому там надо артефакт? так спаси это все что все спасибо А, а... а он мне награду-то какую-то дал, не? А, получить награду это. А, воно ч. Вон оно ночью. Иди-ка, это чё? на болото куда-то. А вот это что за место? Сталкера. Так, ладно. Смотри, контроль уже у нас почти захвачен, у нас осталось здесь раз, два, три, четыре, четыре точки, в принципе. Еще эти тайники. Еще тайники. Так, погоди. А... Ой. Это я заберу. Это я заберу. А что у него, у него пистолет, смотри, прокаченный? Емкость магазина и калибр девятнадцатого. Тебе чего надо-то? Че ты, ты подошел-то? Видишь, я тут... Говоря все у вас. You you хорош толкаться-то. Чего тебе? Ничего. Ничего. Так, а ч мне? Не видно даже было как нож как, как нож. Где мое оружие? Здорово! Чего тебе сталкер? Здорово. Так, этого я смотрел? Нет. Это я не смотрел. Так, это что за патроны? Отлично. Так, хорошо. О, вот и аптечки. Нишние пули. Да. Так, можно поспать-то? Вот жалко, жалко, что не сделали, короче, чтоб ночь пропустить. Вот не, не, не люблю ночь. Темно, ничего не видно Тут. Тебе чего надо-то? Ты что-то хотел? Да, да Чем могу помочь? Ничем Все Поговорили и хватит Вот эти вот, смотри, видишь, точки различаются Я так предполагаю, что точки вот эти вот Вот видишь, вот это, такие вот точки Это командиры Командиры, которые могут дать задание. Здорово! А, вернуть предмет АКМ742АУ. Принести две аптечки. Блиха, я только я только аптечки взял. Ладно, на. Смотри, аптечки. Несколько дней назад было совершено нападение на наших бойцов, когда они покупали у военных партию оружия. Большинство стволов пропало. Однако лучший образец удалось припрятать. Нужно добыть его. Без проблем. Без проблем, только вот ночь бы. Переждать как-то. Так, Ты где? О а, ну как раз, смотри, точка там. А с ренегатами. Можно туда. Чего ждешь? Руина деревни. Кстати, смотри. Окей. На нашу базу, на кордон. Да, не надо мне на кордон. Так, ладно, погнали на твою базу. Я сейчас заберу, короче, этого. Награду. Вот мы и на базе. Снимай повязку. Как решишь выйти на болото, найдешь меня здесь. Понятно. Так. Где там? Награда Награду, я сейчас заберу, короче, награду И отправлюсь э С проводником Сразу, короче, перемещусь Чтобы, знаешь, в потемках не блуждать Я перемещусь с проводником Куда поближе Здорово 2000, хорошо Доброй Так, поторговать, дороги. да Поторговать, то что я аптечки нашел И все отдал, так что Мне нужны аптечки Смотри, тут какие-то... Пять писарей. 15. Глушитель. Давай я заберу. Глушитель. Так. У меня нет антирадина, Я возьму антирадин еще. Окей. Ну а что, продать я могу? Я могу... Да, вот эту я продам. В принципе не надо. Хорошо. Хорошо. Так, а что прикрепить глушить к пистолету? Почему к пистолету? Я хочу вот к этой. К пистолету к винтовке. винтовки конечно. Пистолета мне не надо. Привет, пока пока не что приглашать? не надо. Будешь так, не погоди, а будет может еще есть? Был бы еще один оглушитель, я бы к пистолету прифигачил. Все, окей, где там проводник? А, отправляемся с вами за а, КМ 74 Так, а что там по времени, Гаха. Когда перемещается, бы тоже как бы это, ну время менялось бы. Где? Может можно? Ладно. Где проводник-то? Его тебя, сталкер? Так, куда можно отвезти? А что там за этот? Так, это ближайшие руины деревни. Хочу а на руины деревни, так, руины деревни, погнали. А он бесплатно, да? Бесплатно нас провожает. Все хорошо, руины деревни, погнали. Так. Я надеюсь, вам видно. Не видно то пишите напишите в комментариях я попробую что-нибудь в следующей серии короче что-нибудь придумать с яркостью так погоди вот у нас эти принегаты да так стоп Леха заметил, что ли? Готов. Готов. Леха, блеха, блеха, блеха. Хера он попал по мне? Вс, у меня аптечек нет. Так-то. Ух ты! Вот эта метка сейчас попал. Вали его. Отлично. Прям в лобишник. Так надо сохраниться. Спеколем всех. спекалем, короче, сейчас всех зарву. Чужой Чужой Леха, надо ближе подходить, наверное С ружья, наверное, не достанет Хотя хз Хз подойти Все достал с ружья достал так а, чё не готовы всех убил да здесь получается да на карте никого давайте здесь сейчас порыскаем патрончики так так чайничек не надо я заберу Ножик Это я заберу Все сейчас Хорошо Они все с пистолетами были Мы кстати говорили Что это Деньги надо экономить Чтобы патроны там покупать Вот Посмотрим. Будем стараться. Посмотрим, как пойдет. Так, что за сарайка? Сарайка сейчас проверим сначала. Патроны. Все патроны от пистолета, бляха. Атака бы патронов. патроны. Водяра. Хорошо. Тут что? Патрона пистолета. Так, где-то здесь. Чуводка. Где-то где здесь окашка а -а должна быть. Он сказал, припрятана, да? Хорошо. Дверь такая маленькая, не пролезть. Вот он. А, это укороченный, это укороченный, понятно Так, укороченный, а, разрядите я сразу патрону у него заберу, а его сам отдам Хитрый, хитрый, да я, хитрый Погода вообще, Шепче. Все, можно возвращаться, короче, в принципе О, это вот сюда Ужасти. Ужасти. Так, а что это за место? Как оно называется? Так, ладно, надо к проводнику идти. Жалко, что нельзя, короче, э, э, жалко, что нельзя. Там. Болото встал. Что нельзя метки на карте ставить. Ну то бишь на проводника нажать метку, чтобы стрелочка указывала. А то придется вот постоянно, короче, смотреть на карте. Почти дошел ай свалился а не здесь ли я брал как задание нет а? нет нет нормально все чем могу помочь ничем понятно привет Сталкер. здорово так, куда можешь меня отвезти? Я вот не могу понять, что вот это за... Это южный хутор или как его там называют? Это же не написано, да? Там я, может, сгоревший южный хутор, чистая база не механизм. Давай южный хутор. Я не знаю. Это южный хутор? Ну, сейчас посмотрим. Южный это хутор, не южный. Да, это южный хутор. Хорошо. Так, где там кому надо было? Где? Я тебя сл... Так. да, добери. Получить награду. Все, больше ничем не могу помочь. Где там проводник? Его тебе? Сталкер. Идем, идем на базу. Вот мы и на базе. Снимай повязку. Как решишь выйти на болото, найдешь меня здесь. Понятно. Забирай, короче, награду сейчас. О, что-то сейчас спинаш устала Так, забираю награду. Интересно, у этих здесь местных вот молодец, есть живой. Хочешь задание? Пятьсот Не охренели а? тебе дороги Не охренели О, еще один глушак, короче, хорошо О, вот это да, снайперский прицел Так, аптечку я возьму и вот это я тоже возьму Это все мне пригодится Торговать Так В смысле, надо сначала выбрать вот так Так все сложно, бляха Прикрепить вот так Окей, так, это у нас пистолет Вот так Все отлично все хорошо. Хочешь Погоди, у тебя патроны потратить? есть для окашки? Патронов у него нет. Ну-ка, сейчас подойду кому-нибудь. Может, задание есть у них? Здорово, у тебя есть задание? Чем могу помочь? О, кожаная куртка, патроны. Ага. Принести предметы. Так. чем ты просил? Так, кожаная куртка. А, недавно мы потеряли островок на болотах, где проводили эксперименты с пропитыванием одежды всякими составами. Надо вернуть последний образец куртки, чтобы Каланча смог полностью оценить результат эксперимента. Окей, принесем тебе куртку. Но приносить куртку будем уже в следующей серии. Короче, вы поняли, да, мы будем выполнять побочные задания. Вот Меня интересует вот что напишите мне в комментах можно ли как-то не знаю там поспать или как-то перевести время а, чтобы ночь как-то быстрее прошла потому что ни хрена не видно вот, вот. Ну, а теперь можно в принципе отдохнуть выпить водярки закусить колбацкой и батончиком вот все отлично Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.